на море в качестве защиты мы вот такой вот Африка kids брали. Я знаю, что он появился в Фикс Прайсе 45 SPF и он там, по-моему, 149 рублей стоит. Девчонки, это фирма Флорисан. Я покупала в Ру. Здесь 150 миллилитров, 50 SPF фактор. Почему я купила детский? Потому что, ну, во-первых, для чувствительной детской кожи, значит, он не такой аллергенный и он не такой комедогенный будет, как обычный СПФ. Нам вот хватило, получается, пятница вечер полностью, суббота, воскресенье и вот понедельник утра одного такого вот флакона на троих человек, при учете, что, ну, как бы вот суббота, воскресенье это два раза в день, и мы обновляем. То есть мы покупались несколько раз и потом обновляем эту защиту на себя. Вообще 100 с копейками стоит, там 130, 140, 150 где-то так в аптеку. Но я покупала благодаря этим сберспасибо и у меня получилось за 130 рублей или за 120 рублей, короче, две штуки. Поэтому присмотритесь на аптеку.ру, он есть, просто пишите СПФ защиты и там вот они будут. Девчонки, мы ходили погуляли и решили переселиться. Тут пляж вот так вот. Вниз уходят, там дальше есть спуск у людей. А еще чуть дальше есть. Прям, металлическая лестница. Вот, Бунгова там есть. А мы вот, вот там вот, короче, лежали, угулялись с мужем и решили сюда приселиться. Здесь песочек получше. Видите, здесь у нас в море никого. Только там вот есть люди. И там далеко. А здесь мы одни. Ловочка сегодня прекрасная, чисто. Мы столько крабиков видели. Интересно, смотрите, медузка. Вот видите, вот она. Красавица. Столько крабиков с детенышами видели. Но без камеры гуляли. Не знаю, увижу я сейчас, что-то не увижу. Ну, смотрите, водичка просто прелестная. Все одно видно. Тут просто наичистейшее море. Мы сюда приезжаем уже. Ну, я вам рассказывала. Много лет мы сюда приезжаем. Только из-за моря, потому что здесь оно безумно чисто, классно. Вот именно море, море. Людей здесь относительно мало, потому что, ну, здесь деревушка, много кто хочет отдыхать, прям тусить, тусить, а здесь такой тихий, спокойный. Мы залезли в моречко купаться, и я захотела вам снять вид с тут скалы. Смотрите, там наверху, я не знаю, что либо там база какая-то, это их площадка, либо там просто ресторанчик. Вид, конечно, потрясающий, но, девочки, это так страшно, так песковно, потому что ну, вот сколько лет мы приезжаем, и все эти скалы обваливаются, обваливаются, крошатся. Это, конечно, страшно, но вид там потрясающий вот красота и мы далеко уже отошли от берега как вы можете видеть вот берег уже далеко и здесь началась коса вот. вот сколько здесь воды по колено коса видите вот она посветлее будет там постепенный пляж потом выемка такая ну как постепенно все потом косу намелу а дальше уже там открытое море Поритьевочки чистейшие. Здесь целая куча раков-отшельников на дне. Давайте мы с вами тут достанем кого-нибудь из жителей, чтобы вам показать. Вот видите девочки, вот какие вот. это раки-отшельники в них живут, такие красивые ракушки. Там чупальцы внутри. Вот если вынести на сушу, они потом начинают Таким вот образом переворачиваются и ракушки бегут. Я первый раз, когда не знала, думаю ой какая красота, все одно усыпанное вот этими ракушками. Я насобирала, а потом на пляже смотрю, бегут мои ракушки, убегают от меня. Ну Сейчас вроде бы они не щипаются, так иногда обычно даже начинают пощипывать ножки. Водичка, девочки, просто кайф. Хорошо. Сейчас у нас время 8 часов утра, может это полчаса на пляже сидим. Вода потрясающая, тепленько, хорошо. Но вода вот мы сегодня уже третий с половиной день, по сути. И вода все эти дни очень хорошая. Девочки, вот он крабит, видите? И он с деттеонышем этот крабит. Как бы его так. Но не смогу я его взять. Я бы хотела его взять и выкинуть. Не получится у меня но он наверное сам убежит вот у него детеныш видите все он уходит сидит тут у него спокойствие и он постепенно постепенно уходит Вечером пришли на пляж и с собой взяли Марку. У нас поводка никакого нет. Мы ее на шнурочке держим. Рядышком с морем. И она то выходит, то обратно забегает. Потому что ей и интересно и любопытно. Но в переноске безопаснее. Мы себе купили креветочек. Вот таких. Сейчас креветки по 35 гривен 100 грамм. И вот таких вот осьминожков. Это такие вот они нарезанные, вяленые. Или какие они там. Они по 60 гривен 100 грамм. Да. А сегодня вот такое доброе утро. Не очень погода, кажется. Не знаю, может, распогодится. Это просто облака. Вот вчера в Москве ливень был. В Москве, в Красногорске у нас. И я не помню, я вам говорила или не говорила уже, то, что у нас, оказывается, не только здесь видно море, девочки, а вот это вот все там тоже. То есть, если бы не деревья, если бы не вот этот грядский рех, и не вот это вот новое здание, то мы бы тоже видели море. Так что нам полный обзор, по сути. Кто-то уже опять отправился гулять с самого утра. Бегают всю территорию, изучают. Тут уже и женихи приходят в гости. У нее прям счастье, свобода. Она гуляет себе. А вот она вот в ту сторону все намеревается убежать. Девчонки, у нас все-таки распогодилось, появилось у нас солнышко. И то, что вот я вам показывала, на пляже непонятно, что натворили. Вот, смотрите, появились какие-то палеты, это, скорее всего, здесь что-то будут ставить, какой-то ларёчек, что-то, какой-то магазинчик, они, наверное, для этого себе тут и равняли, вызывали трактор. Море красивое, спокойное, такой полный шти. прям красота сегодня. Не знаю, я с другой стороны сейчас вот оттуда не видно, тут вот этот вот подъем. не видно, но оттуда вот идет небо. А, ну вот уже видно. Небо черное идет. я не знаю, будет дождь или не будет. То, что с этой стороны голубое. А вот там, девочки, может быть, вам видно, там вот ходят человеки. Вот, видите, ходят. Там грязь лечебная. Можешь говорить? Хорошая вода. Десь сюда или сюда, не знаю куда мы. все уже 9 часов ну полдесятого и вон там целая куча народу с той стороны отдыхает целая куча народа вот с той стороны отдыхает мы вчера лежали вот там а сегодня мы лежим уже вот здесь ближе ближе к выходу потому что мы думали что погода не будет азиз азиз помол девчонки вернулись мы с моря он у меня марта все пытается убежать У меня упала моя сережка, я вам когда снимала, короче, нос у меня зачесался, я вот так вот сделала, моя сережка упала в море, я ее видела, позвала муж, стоял рядом, смотрел, ну как, то место, чтобы не потерять, Вот что у меня и телефон в руках, у меня и камера в руках, куда я буду так нырять, я ему отдала и думала, что я схвачу, возьму то место, где сережка, там как раз и краб прибежал на это место, рак отшельник, и рыбы наплыли как раз в это место короче я взяла и видимо я не тот кусочек взяла потому что все-таки искажение, когда в воду смотришь искажения есть кошка убежала бегом бегом убежала ну и короче потеряла свою золотую сережку носа и мне капец как обидно потому что блин она золотая она сейчас стоит в полтора раза дороже чем я ее покупала обидно И вон она убежала. Валяется себе. Морда. Морда валяется. Ну, походу, нога сгорела, потому что печет. Ну, вот видите, вот здесь есть красные участки. Морда. Как кажется, большая кошка. Вся в грязи уже, везде вся валяется. Здесь у меня дурдом, не обращайте внимания, я вам хочу просто показать, давайте свет включу. Что я с собой брала, я взяла вот такой вот фиксовский фокус вернись я все прощу от парли косметик спрей вот такой ягодный так умывалку вот эту взяла я добить корейскую я вам ее показывала Заживин, девочки от ожогов солнечных очень даже неплохо тоник вот этот кислотный Да, тоники кислотные в активное солнце лучше не надо но я не так часто его использую и на ночь для волос взяла вот такой вот керанова, также фиксовский. Дальше что у меня здесь есть, это гель алоэ, пользуемся всей семьей. Вот видите, у нас еще три дня отдыха, а больше чем полбанки у нас уже нет. Дальше у меня вот сан сезон, да? молочко после загара, вот такое. Дальше, девчонки, на прикроватной тумбочке у меня масло хаск для волос кокосовое. Дальше здесь у меня с собой вот такой вот антиперспирант, дезодорант, что это такое. Для ногтей я все взяла, потому что мне надо переделать будет ногти. Конечно же, мой крем, которым я лечу лицо. Также крем живой спермацет, пилинг пэды. Ну, без них просто мне никуда. И дальше здесь у меня косметика. Ну, косметику давайте я вам в следующем блоге покажу, что я с собой взяла. И идемте к моей в комнате. У нас на столе мы бегаем, моем руки. Вот такое вот у нас мыло. И здесь у нас обычная дав. Дальше заходим к маме в номер. Я вам покажу сейчас маме номер. Чайник это не наш, но нам сказали забирать, потому что пока людей нет на базе. Ну, то есть только наша семья, еще девочка с мамой отдыхает. Так, <сим> Семочка это вот эти маски Сенда, ну нормальные такие маски лекала конечно левая гель душ а чайник горячий гель душ взяли один на всех вот такой нам вполне его хватает я не знаю кто набирает целую кучу также здесь у меня вот тоник который я вам показывала дома который я заливаю для лица для глаз вернее у меня эвелин вот такой q10 также мазать ожоги вот такой вот пантенол я взяла с собой Здесь дальше у мам наверху вот этот вот крем, который я взяла от Max Clinic. Здесь 200 миллилитров, еще целая куча у нас. И также к нему сыворотку я взяла. Я его очень люблю. Маме тоже он понравился. Еще девчонки умываться Вот такую умывалку мы с собой взяли. Помните, я их в Фиксе целую кучу купила. Девчонки не нравятся они мне. Они мне воняют чем-то, каким-то... Знаете, чем? Вот для унитаза средство фаберликовское, такое вот голубое. Вот оно им воняет. Мне не нравится. Для зубов. Вот Леон взяли вот такую зубную пасту. Для волос. Вот это вот. Для волос. Вот это густое масло для волос. Фокус почему-то шалит. Для волос, девочки, вот это густое масло для волос. Шампунь вот этот Субаки голубенький. И также у нас здесь вот Хималая вот такой вот еще гель лоя. Мне тоже его уже приговорить. И также здесь у мамы лежит термальная водичка вот это. Ну, я к маю прихожу в номер точно так же, как к себе. И, конечно, я лицо то у себя чем-то мажу, то к маме прибегают, то там вот есть что-то приношу. Ну, в принципе, мы много средств с собой не брали. В плане лица, вот лицо у меня уже, конечно, получше, но еще не такое, как хотелось бы.